Добрый день, вы находитесь на канале Бесплатная школа видеоблогера, и сегодня мы рассмотрим вопрос, что же входит в обязанности менеджера YouTube канала. По сути, менеджер YouTube-канала является непосредственным проводником между заказчиком и командой, которая будет выполнять работы по каналу заказчика. И кто же входит в эту команду? Безусловно, здесь не обойтись без отдела рекламы, SMM-отдела, контент-отдела, оператора, монтажера, звука, режиссера, дизайнера и видеомоушена. Итак, почему же менеджер YouTube-канала не сможет вести канал самостоятельно? Приведу простой пример. Если у вас сломался автомобиль, у вас есть два варианта его починки. Первый. Вы пойдете в гараж к ремонтнику самоучки, который будет ремонтировать ваш автомобиль, и, возможно, он его испортит еще больше. Второй вариант, вы пойдете в автосервис, там, где вам окажут профессиональную помощь в ремонте автомобиля, и он будет работать у вас долго и качественно. К чему я это все веду? Менеджер YouTube-канала, как дирижер, управляет работой команды во благо заказчика. Менеджер YouTube канала выполняет обязанности модератора канала, то есть чистит комментарии, избавляется от спама, ищет новые идеи для канала, занимается его развитием, но самое главное – это ответственное лицо за этот канал. Недаром предупреждает нас YouTube о том, что некомпетентные действия вашего менеджера могут повлечь за собой блокировку канала, а также удаление всех видео. Менеджер youtube канала обязан следить за размещением видео по графику, его посевом в социальных сетях и репостами. Итак, чем отличается репост от посева? Делая репост ролика, вы улучшаете показатели видео на платформе Ютуба, однако для сайта, на который вы сделали репост видео, оно является ссылкой на сторонний ресурс. То есть видеохостинги социальных сетей являются примимыми конкурентами YouTube, Поэтому вполне логично, что каждая социальная сеть продвигает свое видео, а не репост видео с Ютуба. Еще одна задача менеджера – создание комьюнити на канале. Комьюнити – это определенное сообщество людей, которым интересен контент на канале. Это самая лояльная публика. И для менеджера важно быть самым активным подписчиком, привлекать на канал новых посетителей, следить за комментариями, вовремя отвечать на вопросы и мотивировать людей вступать в беседу. Менеджер канала также работает с админкой канала и регулярно проверяет почту, чтобы своевременно реагировать на жалобы, ликвидировать страйки и отвечать на предложения о сотрудничестве. Еще для менеджера важно уметь работать с аналитикой YouTube. Именно там он узнает, откуда идет трафик, какие видео популярны, а какие нет, какой процент удержания у разных роликов и насколько активны подписчики канала. Следующий пункт в работе менеджера канала – продвижение видеороликов. Он должен знать, по какому принципу проставляются метки, каким образом подбираются ключевые слова, чтобы проверять работу контент-менеджера по заголовкам и описанию. Немаловажным шагом в продвижении видео является перелинковка видео с похожими роликами и размещением конечных заставок и подсказок в самом видео. Менеджер YouTube-канала должен уметь работать с рекламодателями. С одной стороны, он должен искать выгодное предложение по размещению рекламы на канале заказчика, с другой стороны, продвигать его канал с помощью рекламы у других видеоблогеров. Коллаборация – это вид взаимовыгодного сотрудничества. Менеджер ищет каналы по схожей тематике, предлагает им записать совместный видеоролик или упомянуть канал заказчика в своем видео. Менеджер канала должен проводить анализ похожих видео, которые появляются в правой части экрана. При просмотре любого ролика, с одной стороны, это может служить подсказкой для тем будущих видео, а с другой, если в похожих видео много роликов, не относящихся к теме ролика, это может послужить сигналом для проверки правильности тегов, ключей и других атрибутов видео. Менеджер канала занимается отслеживанием обратных ссылок, то есть ссылок на ролики канала заказчика, которые находятся на других сайтах или видео. И если ссылка находится на ресурсе, тематика которого не соответствует тематике канала, то задача менеджера – это исправить. Усиление поведенческих факторов – это один из важных элементов работы менеджера youtube канала Важно не только заинтересовать подписчиков полезным контентом, но и смотивировать их на общение в комментариях и на распространение видео среди своих друзей. Дополнительным фактором усиления видео на YouTube будет размещение его на сайте совместно с отделом контента. Менеджер канала следит за выбором ключевых слов для статьи, в которую можно интегрировать видео. Создание отчета для заказчика – это не только итог работы менеджера за определенный срок, но и конкретное предложение по дальнейшему развитию канала, которые складывается из изучения аналитики канала, знания трендов и интересов аудитории, а главное – из личной заинтересованности менеджера в успехе канала. Okay. <laughs>